Ну, что скажешь? Да, что скажешь? Нихуя Это ваше? Вообще тоже А вы? вы? Ну, я тоже Долбоеб такой, я говорю сразу говорю, Ну, я пришел в военкоманду Говорю нахуй Я хочу в армию, они мне, знаешь что говорят Нам такие дебилы нужны и... Ну, чё, я в армии. Ты... Ты... Ты... Я... Ч ⁇ пацан. Ты определишь, четкий пацан или недолбой? Ты долбоёб или вообще, Понятно. Понятно. Ты... И... Толерантный, да? Толерантный, да? Ебашу сих, Ебашу толерантный, и башу всех, нахуй. Ты толерантный, Почему не толерантный? Ваших бурят, нахуй. В основном кто? Э, ну, я бурят, Москва. Я бурят, я с Казахстана, я, с Казахстана. С куда? С Казахстана. С Казахстана. Казахстан? Да. Казахстан и э, да. братья с вами что ли? Да, с вами что ли? Да. Ты путаешь что-то? Ты путаешь что-то? Нет. Мы никогда с вами противно не были. А, нет? Нет, конечно. Нет, конечно. У любого Казахстана <свят> спросил. Хорошо. Почему?